Пожалуйста. Пожалуйста, Добрый день, уважаемые друзья. Я сердечно поздравляю всех присутствующих с высокими государственными наградами. Искренне благодарю вас за блестящие результаты вашей работы. Соренемония торжественного вручения наград наполнена высоким гражданским и общественным смыслом. Вся страна узнает о людях, чья судьба является примером, упорства, духовной щедрости, преданности своему делу, своему народу и своей стране. Учит уважать знания и талант, учит уважать стремление к успеху и воспитывает стремление к успеху. Символично, что на следующей неделе мы впервые будем отмечать государственный праздник, День народного единства. Истоки этого праздника восходят к славным героическим событием 1612 года, тогда люди разных вер, разных национальностей, сословий объединились для того, чтобы спасти Россию, отстоять российскую государственность. Это было подлинное национальное единение во имя будущего нашей страны. Важно, что и вы, как и наши предки, стремитесь добиться не только личных успехов, но и принести пользу Отечеству – это поистине высокое человеческое качество, качество настоящего гражданина и настоящего патриота, качество, которое всегда отличало наш национальный характер. Бескорыстное служение Родине и людям во все времена считалось почетным и было идеалом для многих поколений россиян. И такие общественные устремления, такие нравственные начала сплачивали наш многонациональный народ в единую российскую нацию, а в трудные годы испытаний делали его монолитным и непобедимым. Дорогие друзья, уверен, всех присутствующих в этом зале ученых и деятелей культуры, политиков и рабочих объединяет общее желание сделать Россию еще сильнее, еще богаче, сделать ее процветающей. Высшие награды Родины медали «Золотая звезда» по праву удостоены сильные и мужественные люди, для которых колоссальный риск и героизм стали практически повседневной работой. Это летчики испытатели полковник Лаптев Андрей Александрович, Митюков Юрий Иванович. Даже в безвыходных ситуациях вы проявили необыкновенную выдержку и мастерство, подчиняя себе самую сложную технику. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены люди, чей творческий дар и энтузиазм и рудиция позволили не просто обогатить российскую культуру и науку. Убежден, что по работам Кирилла Юрьевича Лаврова, Олега Павловича Табакова, Ильи Сергеевича Глазунова, по работам нашего юбиляра недавнего. Никита Михалкова «Потомки будут судить о нашей эпохе, ее настроениях и ее идеалах». А благодаря исследованиям академика Николая Павловича Лаверова мы сможем серьезно продвинуться в решении глобальных экологических проблем. Особо хочу отметить всемирно известного конструктора, Автора нескольких поколений самолетов ИЛ и продолжателя легендарной школы Илюшина Генриха Васильевича Новожилова, которому вчера исполнилось 80 лет. Я сердечно поздравляю вас с юбилеем. Дорогие друзья, каждый из присутствующих в этом зале достоин самых добрых слов. И я от всего сердца еще раз поздравляю вас с заслуженными орденами почетными званиями, с наградами. Желаю вам здоровья и счастья. Спасибо большое. Дорогие друзья, позвольте мне в завершение еще раз сердечно вас поздравить. В тысячелетней, более чем тысячелетней истории России было немало выдающихся людей, которые действительно вносили вклад не только в развитие нашего государства, но и всего человечества. Но каждое поколение, оно призвано создавать предпосылки для будущего развития. Мы сегодня с вами создаем то, что будет в основе завтрашнего дня нашей страны. И те, кто присутствует в этом зале, делают это блестяще. Спасибо вам большое. Поздравляю вас.